вечер, дорогие друзья! Итак, долголетие по понедельникам. Вообще, если делать что-то систематически, то, наверное, это самое важное и самое главное. Можно делать по одному шагу, но каждый день. И ты приблизишься к цели значительно быстрее, чем мы размышлять, мечтать и потом один рывок и упасть. Но это известная истина. И вот мы по понедельникам снова говорим. И поскольку сейчас, на сегодняшний день, пандемия снова раздушивалась, та вторая волна, которую обещали, ну, как будто бы пришла. И э, первое, что нужно сделать, это не бояться. Так, переводим в позитивный ключ. Не бояться, не пугаться, это все негативно. А, то есть... Радоваться, вот, не поняла, радоваться, радоваться тому, что мы, вообще мы живы, тому, что мы на сегодняшний день можем посидеть со своими близкими, можем посидеть дома, особенно тем, кому не обязательно ходить, или в силу возраста, или в силу каких-то других причин, и, в общем-то, радоваться, радоваться этому. Конечно, радоваться своему здоровью, но быть достаточно осторожными и э, бережного Бог бережет. Вот сейчас мы будем быть береженными. И э, я хотела бы попросить э, продолжение темы, которую мы проводили в прошлый раз. Татьяна Болгова и Татьяна Панарина, э, партнеры компании «Вивасан», эксперты, в плане здоровья, красоты, благополучия. И эксперты в ароматерапии, это два человека, которые очень серьезно обучались ароматерапии. Действительно серьезно. И знают множество рецептов и различных интересных, каких-то таких вот интересных вещей, которые могут рассказать. Но еще они две бабушки. И эти бабушки хорошо знают, потому что внуки от, наверное, двух лет и уже старшему сколько, Тань, Болгова, 16? Вчера было 18 Ой, извините, 18. Поздравляю, бабушка счастливая. И э, поскольку все равно приходилось, в любом случае приходится э, детей поднимать, когда поднимаются дети, они обязательно болеют, иначе они будут не привиты, так сказать, ко всем вот этим проблемам и болезням. И, конечно, они знают в этом плане много. Я бы хотела вас попросить, э, все зрители, дорогие зрители, задавать как можно больше вопросов. Но сначала я задам вопрос. Первый вопрос. Хорошо ли нас слышно? Поставьте в чат плюсики. Угу. Угу. Так, все в порядке. А, э, хорошо ли видно? То есть камера настроена, все нормально, тоже плюсики. Угу. Хорошо, спасибо большое. И я хочу поприветствовать те, которых, тех людей, которых сейчас мы видим, а это и разные города по России и не только, но еще и разные страны. Я вижу э, Тюмень, я вижу Якутию, Якутия даже еще не спит или проснулась ненадолго, для того, не знаю для чего потому что время совсем другое, я вижу Германию, вижу э, Украина, привет, дорогая Украина, Белоруссия и Орел, Тамбов, Липецк, ну, Липецк еще нам вещает, но ну, и девочки, которые там, и многие другие, ребят, всем привет, кого не сказала, всем тоже привет. И поэтому, коль скоро сейчас много у нас и городов, и стран, наверняка у вас, у вас есть собственные рецепты. И вот если вы задавай, будете задавать вопросы, и если вы еще поделитесь с нами рецептами, это вообще будет замечательный вечер. Я хотела бы попросить э, Татьяну Панарину и Татьяну Волгову э, вот о какой вещи, чтобы у, меня, у нас в голове разложилось, ну, на мой взгляд, разложилось, достаточно интересно и э, по полочкам. Первая полочка – это профилактика, еще раз повторите то, что говорили в прошлый раз. Вторая полочка – это скорая помощь, вот если вот только-только засвербила, да, что делать конкретно, чтобы вот оторвать эту полочку. Вот. Ну и по, э, иначе говоря, как, пока едет доктор, что нужно делать, пока ездит доктор. Например, не дай Бог, кто-то заболел, я не говорю, вообще, мы все здоровы. Если кто-то заболел, Опять не из близких, а вот как-то где-то как-то, чтобы ему посоветовать, что нужно делать, пока едет доктор. Потому что он может приехать через 2 часа, через 3, через 6, а за 6 часов болезнь развивается очень сильно. И вот тогда, значит, профилактика, чтобы не заболеть, если только засвербила в носу, или чуть-чуть там почувствовала горлышко. И третий блок. Уже понимает, что, понимает человек, что заболел, вызывает врача, и вот пока едет доктор, что нужно сделать для того, чтобы э, было э, наиболее, наиболее легко прошла болезнь? Вот скажем так. Итак, э, дорогие мои, представляю еще раз и даю слово Тана, Панарина Татьяна и Болгова Татьяна. Прошу вас, девочки, кто будет говорить? Первый. Добрый вечер всем кто меня видит и слышит, но я начну м -м, с другого. Я начну с того, про что говорила в прошлый раз. И я хочу вам еще сказать, вот э, мне часто говорят, вот вы ты такой продукцией хорошей пользуетесь, а почему вы тоже болеете? Ну, вот когда болеет человек, то у него укрепляется иммунная система. И поэтому мы должны помнить про свою иммунную систему, и это нормально. Главное – не навредить. Ну, так вот, сейчас что я хочу вспомнить. А все таки чем же нас лечили наши родители, когда мы были маленькие? Я вспоминаю, когда я заболевала, это где-то 70-е годы я сейчас вспоминаю, Мама сразу наливала тазик с приятно горячей водой и сыпала туда сухую горчицу. Я так любила эти ванночки, я могла часами в них сидеть. Из чайника еще доливала водички, когда она остывала. Но сейчас вы также мне скажете, как и в прошлый раз говорили, что сейчас это не работает. Да, я с вами согласна, мы про это говорили в прошлый раз. Да, экология не там, мир изменился, все изменилось». Но хочу сказать и напомнить, мы все равно делаем эти тазики. Только в сухую горчицу мы капаем эфирные масла. И уже они, эти тазики работают по-другому. Во-первых, я хочу что напомнить, ведь эфирные масла сделаны из нашего растения. И растения также приспосабливаются к этой экологии, и также меняются, как это мое понятие, да, как вирусы и бактерии. Они также, ну, немного можно слово неграмотно сказать, мутируют, да, приспосабливаются к этой атмосфере. И поэтому эфирные масла помогают нам в любое время. Так, ну как это все делать, Татьяна нам скажет. Мы сейчас просто вспоминаем, что раньше нам да, делали родители. Второе. Это если мы просто заболели. Второе. Если у нас кашель, что мы делали? Вы сейчас сразу вспом... вспоминаете, кто был тех времен, жил в те времена. Родители варили картошку и заставляли нас дышать над картошкой. Я тоже самое делаю сейчас своим внукам, детям, себе. Я также дышу над картошкой. Ну и опять же, что я делаю? Я капаю в эту картошку эфирные масла и дышу над картошкой. Что я капаю? Я капаю здесь и масло 33 травы. Мне очень нравится сейчас новая композиция «Дыши». Вот не взяла с собой, еще очень нравится купание в лес, лесов. очень нравится. Вот это масло «Пихта», «Эвкалипт». Вот любое масло, которое у вас есть, можно капать в картошку. Еще я вспоминаю, когда был насморк, что делали родители? Варили два яйца вкрутую. И прикладывали к пазухам. И пока не остынут они, держала их здесь. И еще мама, что делала? Она э, сшила таких два мешочка, грела на сковородке соль, и потом насыпала в эти мешочки, и я также грела пазухи. Сейчас вы скажете, это может быть очень опасно. Да, потому что раньше мы про гаймориты практически и не знали. Сейчас можно нагреть ну, очень неприятные вещи. Поэтому сейчас что мы делаем? Я сейчас даже забыла, как это греть. Просто вспомнила сегодня, что делали родители. Сейчас мы делаем смеси с эфирными маслами. Какие капаем, кто-то делает турунды, а кто-то просто промазывает. И это просто великолепно работает, потому что я сюда пришла также из-за гайморита. И меня направили на операцию, потому что даже не гайморит, а фронтит был. Слава Богу, вот так повелось, получилось, что я встретилась случайно с Вивасан, и слава Богу, что эта операция отменилась, мной отменилась. Вот, так, еще сухой кашель сказали, насморк сказали. А, про кашель еще. Я помню, что еще мама меня растирала бараним жиром. Вот что я не любила, это вот эти вот растирания. Это настолько неприятный запах был. Потом неприятно пахло постели, она как-то пропитывалась. Бараний жир постоянно скользил, он не впитывался в кожу. А вот сейчас представьте себе бараний жир и вот козье масло. Это настолько комфортное масло, настолько приятно его наносить на грудь и на спину при кашле. Кстати, очень хорошо растирать подошвы, делать массаж. Кстати, прекрасно также работает с насморком, убирает гальмориты. Посмотрите, как многофункционально. Ну, правда, не подходит сюда, но оно все равно на артрозы, на артриты хорошо работает. Ну, просто вот сейчас вспомнила про это. И это комфортно, сразу впитывается, нет сального, ничего такого. И потому что козье масло уже сделано по-швейцарски с эфирными маслами. Ну, Татьяна, чтобы я не отнимала у тебя все... Сейчас очень подробно об этом расскажет Татьяна. Все-таки как это мы делаем с продукцией компании Вивасан. Добрый вечер, друзья. В четверг, 8 октября, мы с вами говорили о профилактике. Как защитить себя, чтобы не заболеть. Напоминаю. Что входными воротами для вирусов являются слизистые носа? Мы с вами говорили о промазывании слизистых носа, о том, как сделать маску полезной брызгать на нее спрей мама Мия. Да, вот спрей мама Мия. Ну, если все вспоминать, о чем мы говорили, нашего сегодняшних эфир не хватит. Поэтому, кто не смотрел наш прошлый эфир, я вам рекомендую его посмотреть в записи. И там много полезного вы найдете, много рецептов вы найдете. Вот напомню, уже вам напомнила, да, про слизистые носа. И вот представьте себе, у вас хороший уровень здоровья, но вирус поселяется на слизистой. И вот когда хороший уровень здоровья, и при попадании на слизистые вируса организм сразу дает иммунный ответ в виде слабости. Наверное, каждый из вас ощущал, когда что-то не может, скажем так. Если говорить про детей, они становятся более капризные, отказываются от еды. А вроде пока еще здоровы. И вот если на этом этапе принимать какие-то меры, то можно избежать всех стадий этой болезни. Что мы можем предпринять? Я расскажу то, что делаем мы. У меня одна внучка взрослая, 22 года, и маленькая, 6 лет. Что делаем мы? Но прежде всего детский организм как-то так устроен, что интуиция развита. И если она спросила маленькая, что вы мне даете пустую воду, накапаете косточку, это вытяжка из косточек грифрута, сильнейший антибиотик природный, который не нарушает микрофлору кишечника. Очень сильный противовирусный антибактериальный, антипаразитарный, антигрибковый препарат работает на более чем 800 штаммов вот, это, вот этого всякого негатива. И вот если она просит в воду накапать экстракты грифрутовой косточки, все, значит здесь нужно уже принимать какие-то еще меры. Но если присмотреться в этот момент, да, у нее глазки как-то блестят ненормально, и настроение другое. И что мы делаем? Конечно, экстракты грифрутовой косточки мы ей даем, подключаем. 6 лет мы ей капаем на где-то 50-60 миллилитров воды 3 капельки, хорошо размешиваем, и она это выпивает 3 раза в день. Если не ходит в садик, ну, на этом этапе мы уже как бы на несколько дней оставляем ее дома, чтобы не запустить. Что делаем мы еще? Естественно, для профилактики, мы с вами говорили, мы приготавливаем иммуномодулирующие смеси. Напомню, что это такое. Вот я в аптеке купила вот такой настойку пиона. Ну почему я купил? Потому что она стоит 14 рублей, а мне нужен был флакон для э, иммуномодулирующей смеси. Темный флакон. Э, здесь э, ну 25 миллилитров, как они говорят, налита жидкости, а на самом деле здесь 30 есть. Я это все выливаю. Если видно, подписываю, приклеиваю бумажечку, чтобы не спутать, что у меня здесь есть, потому что я смеси всяких много делаю пишу иммунмодулирующий смесь, наливаю в этот флакон базовое масло, жирное, можно брать масло виноградных косточек, кунжутное, авокадо, но я люблю делать вот с нашим вивасановским маслом, маслом органы, наливаю в этот флакончик в темной 30 мл базового масла и добавляю туда эфирные масла по рецепту, которые я вам уже говорила. Некоторые из них я сегодня еще раз покажу. И профилактируя вирусно-инфекционное заболевание, мы пользуемся такими смесями, промазываем лимфоузлы и делаем массаж стоп. И вот если вот наступил такой момент, что вот-вот подступает, то мы смесь меняем. Для профилактики мы берем, ну, менее концентрированные смеси, а здесь мы уже добавляем туда, чтобы обязательно было и чайное дерево, и хвойники, это пихта, купание среди лесов. Можно даже капнуть в зависимости от возраста, и гвоздику даже можно капнуть, капельку тимьяна. Это все в зависимости от возраста. Почему я сегодня буду показывать вам мало рецептов? по сравнению с теми эфирами, которые мы проводили ранее. Потому что важно очень соблюдать дозировки. И если вам необходима именно точная рецептура, обращайтесь, пожалуйста, тем, кто вам пригласил. Консультанты все очень грамотные и, и чисто индивидуально по вашему запросу будет составлен рецепт далее на этом этапе нет температуры еще и парим ноги конечно вот татьяна уже сказала про ванночки для ног мы любим парить ножки с маслом 33 травы на эмульгатор что такое эмульгатор это растворитель дело в том что эфирные масла не растворяются в воде они будут плавать сверху воды и в зависимости от того, какое это будет эфирное масло, можно получить пусть небольшой, но все-таки ожог или раздражение на коже. Поэтому растворитель какой-то нужен. Вот Как раз растворитель и, явля... и называется эмульгатором. Что это может быть? Соль, сода, сливки, то есть жиросодержащие продукты или спиртные продукты. Это тоже, но для ног, тем более для детей, в основном мы берем либо соду, либо соль в ложку. Но мне почему-то больше нравится соль, она такая более рыхлая, и эфирное масло быстрее в нее впитывается. И вот это уже растворяем в воде, вода должна быть 38-40 градусов, не более. Я помню, как мы парили ноги до покраснения, это абсолютно неправильно. 38-40 градусов. И эфирное масло, опять-таки, в зависимости от возраста. Если ребенку там 2-3 года, на 5 литров воды достаточно всего 2 капельки эфирного масла. Это может быть в таком возрасте либо чайное дерево, либо эвкалипт, либо по одной капельке чайное дерево, эвкалипт лаванды, например. Перед сном это может быть добавлен туда еще и апельсинчик. В 2-3 года это 5-10 минут. С 3 до 5 до 6 лет уже 10-15 можно. И количество эфирных масел тоже можно чуть-чуть увеличить, но немного. И после того, как посидели в такой водичке, промокнули ножки и... И делаем массаж стоп, промазываем. Татьяна уже сказала про козье масло. Причем козье масло в этом месяце можно получить в подарок. Томас Гетфрид, президент компании, тем, кто единовременную закупку сделает на 150 баллов, получает в подарок козье масло. Это очень крутой подарок. Это необыкновенно работает. Это и, пожалуйста, и грудь, и спинка, и все, что угодно промазываем. Одеваем. Можно этим, можно кремом тимьян, можно опять-таки смесью, которую мы приготовили, и одеваем теплые носочки и в постельку. И что еще мы добавляем в этот момент? Конечно, какие-то мультивитаминные напитки. Витамин С, натуральный витамин С, ацерола. Все это мы, конечно, делаем. Чаще всего, если вы до того профилактировались, и, и если в этот момент вы принимаете меры вот эти все, то разыграться, скажем так, болезни вы не дадите. Но если все-таки заболели по-нормальному, по-хорошему, Напоминаю, что центр терморегуляции находится в головном мозге. И все реакции контролируются центральной нервной системой. И когда поселяются в организм вирусы, то центральная нервная система дает сигнал организму поднимать температуру. Ну, например, вирус гриппа погибает при температуре 38,6 градусов. И представьте себе, если в этот момент вот у ребенка температура 38,6. Хнычит, плачет, он никакой лежит. Конечно, любая мама хочет помочь своему ребенку. И раз ему в попу норофенчик. Что происходит? Падает температура. Про ребенка ли это речь? Про взрослого ли это речь? В этот момент вы уровень здоровья своими руками отбросили на ступеньку ниже. Да, температура снизилась. Но болезнь-то не ушла. Помните, 38,6% погибает вирус гриппа. Значит, он там работает, значит, он выделяет, продолжает выделять продукты жизнедеятельности в организм, идет сильнейшая интоксикация, ребенку плохо. Надо как-то помочь. Температура заново поднимается, а ему опять марафинчик. И Наступает такой момент, когда в следующий раз темпера... ребенок заболевает, температура не поднимается. Вы, наверное, слышали от некоторых мам, так тяжело болел, но, слава Богу, не было температуры. Слава ли Богу! Это вы подумайте сами. Чаще всего осложнения бывают тогда, когда именно снижают температуру. Вы теперь понимаете, почему, да? Когда падает иммунитет, когда вы сами отбросили уровень здоровья на ступень ниже, иммунитет просел. И вот здесь, почему возникают осложнения? Ведь сам грипп не страшен, страшное осложнение. Вот здесь как раз э, такая благодатная почва для того, чтобы присоединилась вторичная бактериальная инфекция. И вот тогда, тогда да, осложнение. И если это повторяется от раза к разу, от болезни к болезни, вот они еще в раннем возрасте, пусть в подростковом, там не совсем взрослом, а во взрослом, тем более вам хронические заболевания, всякие хроники. Что же делать? Как помочь? Просто смотреть на ребенка, как он мается? Да нет, конечно. Я буду рассказывать, что делаем мы. В нашей семье я не врач, поэтому я не имею права э, отменять какие-то назначения. Иногда, почему я об этом говорю? Потому что мне иногда звонят говорят, э, и спрашивают, а что мне делать? Вот мне назначили арбидол или там что-нибудь еще. Мне это пить или не пить? Э, я не имею права э, э, отменять назначение врача. Врача надо вызывать, в обязательном порядке надо вызывать. Доктор видит вашего ребенка, доктор видит вас, и э, он знает, как вас лечить. Но мы можем э, снять побочное действие э, всего, что вы принимаете, синтетического, и помочь. Что делаем мы? Когда у нас заболевает ребенок, температура 38,6, чаще всего она такая бывает. Иногда она ползет до 39,2. Мы вызываем врача. Врач прослушивает. Самое главное не упустить, чтобы не опустилось все в легкие. Назначение, конечно, она свое делает. Она не имеет права иначе. Мы что делаем? В этот момент мы в обязательном порядке к промаскам подключаем микроклизмы. Причем промазки, вот эти все лимфоузлы, массаж стоп. И очень важно еще промазывать внутреннюю сторону бедра. Почему? Потому что там крупные сосуды. И эфирные масла, проходя в козь, сквозь кожу в кровоток, мгновенно попадают вот в эти крупные сосуды и разносятся по всему организму, работают. Каждые два часа мы меняем рецептуру. У нас никогда не бывает, чтобы одна смесь была приготовлена. Две как минимум, а то и три, бывает и четыре. И от процедуры к процедуре через каждые два часа мы меняем смеси. Для чего? Каждое эфирное масло является противовирусным в большей или меньшей степени. Но у каждого масла свой конек. И когда мы меняем э, смеси, то мы захватываем все, мы ничего не упускаем. Если оно не нужно, это масло в данный момент, оно и не, ничего не навредит, по крайней мере. Далее, про микроклизмы. Микроклизмы, э, рецепты я давала 31 сентября, сегодня я их повторять не буду. Опять из-за чего? Из-за того, что в последнее время э, у меня было несколько вопросов по высокой температуре у младенцев, то есть до года. И когда я говорила про микроклизмы, у меня есть книжка Александра Кожевникова, ароматерапевт клинический, Суровский стипендиант, там много регалий. Уникальная женщина, уникальная ароматерапевт. Ее книжка, она называет ее «Гриппозной». Там очень много всяких рецептов. Эту книжку можно онлайн купить ее, кому надо. Вот. И когда начинаешь давать рецепты из ее книги, из ее рекомендаций, то не однажды я столкнулась с тем, что ну, люди думают, ну что там три капли, и увеличивают дозировку. Это выясняется в процессе разговора. Поэтому вот я не буду сейчас давать эти рецепты. Кому надо, опять-таки, вы свяжитесь с теми, кто вас пригласил, и вам подберут все эти рецепты. Итак, что делает микроклизма? Они приравниваются к внутривенному вливанию. Почему? Потому что в прямой кишке есть вены. И вот вены прямой кишки мгновенно получают вот эти соединения эфирные, и разносит по всему организму. Ну, как внутривенная в кровь попала, мгновенно все работает. И совсем не обязательно, что упадет температура. Эти смеси микроклизмы не для того, чтобы снять температуру. Да, она может немножко повыситься, через какой понизиться. Через какое-то время она начнет опять подниматься. Вот такое волнообразное эм, течение. Это очень даже здорово, так и должно быть. Для чего эти микроклизмы? Они здорово снимают интоксикацию. Нам важно в этот момент, мы мгновенно не уберем болезнь. Нам важно, чтобы самочувствие у ребенка улучшилось. И используя вот эти микроклизмы, да, мы видим сопротивление ребенка, он не, не хочет этой процедуры, она ему не нравится, он плачет, вырывается и так далее. Но это надо. Зато проходит какое-то время, и ребенок начинает улыбаться, он встает с постели, начинает играть, снимает интоксикация. А потом, когда высокая температура, это же еще идет спазм в голове и может болеть голова может повышаться внутри внутричерепное давление но все что угодно может быть эфирное масло это все убирает самочувствие улучшается и когда высокая температура микроклизмы делаем мы делаем микроклизмы тоже каждые два часа здесь же мы в обязательном порядке подключаем артишок Почему? Потому что артишок помогает снимать интоксикацию. С интоксикацией борется наша печенка, но она не всегда может справиться. И вот артишочек это очень здорово помогает. Далее, что мы еще делаем? Про экстракты грейпфрутовой косточки я сказала. Но вот когда уже заболел ребенок, ну а взрослый тем более, когда температура, опять по возрасту. Мы берем напиток бузины. Почему бузина? Замечательно чистит кровь, чистит лимфу, выводит токсины. Замечательно отхаркивающая в горячем виде. То есть, если говорить о нашей девочке шестилетней, то мы берем пол стакана горячей воды, но горячей такой, чтобы она могла пить, то есть не просто теплая, а теплый-теплый. Туда добавляем столовую ложку бузины, три капли экстракта грейпфрутовых косточек туда же. Все размешиваем и вот такой коктейль она пьет. Вы знаете, что когда болеют, когда высокая температура то э, э, рекомендуется часто теплое питье. Вот бузину с косточкой мы ей даем три раза в день. Между этими приемами мы разводим опять вот в теплой теплой водичке э, чернику, либо красную ягоду, либо можжевеловый сироп. Чаще всего у нас каких-то из этих два напитка есть, например, мажевеловый сироп, он никогда не переводится у нас и красная ягода. И вот мы чередуем. Бузина, машевеловый сироп, красная ягода, в теплой-теплой водичке. Если нет такой возможности, то иметь там 2-3 напитка. Но, ну, по крайней мере, один-то напиток должен обязательно быть. А там дальше уже морсы, клюквы и так далее. Уже все, что вы придумаете. Если болит голова... Ну, вот эти главные боли, они и про маски, и микроклизмы снимают. Но можно как скорую помощь, значит, на себе на ладошку прям одну капельку эфирного масла лимона, лаванды смешали и массаж головы. Вот, вот, портим прическу, делаем массаж головы на кожу. Можно брызнуть даже взрослые уже, ну, так скажем, не совсем маленькие дети, а взрослым тем более. Поднимаете волосы, брызгаете на кожу головы, делаете массаж спреем Мама мамами Тоже прекрасно, замечательно работает. Вопрос прочитаю с вашим позволением. Ароматный мед можно с маслом 33 травы для профилактики? Конечно, ароматный мед можно делать. Мы тоже на одной из наших встреч говорили, и рецепты я говорила, повторять не буду. Но это очень здорово. Три месяца ребенку температура поднялась до 38 градусов и сопельки пошли в этот момент. Что применять? Заранее спасибо. Про таких маленьких деток я сейчас чуть позже скажу. У меня это запланировано. Я обязательно отвечу на ваш вопрос. Так, что еще мы делаем? Значит, массаж глаз. А, еще что? Значит, чем можно снизить температуру? как бы натуральным продуктом снизить температуру на какое-то время. Потому что, когда мы работаем натуральным продуктом, то температура потом обязательно все равно будет подниматься и до тех пор, пока это надо организму. Масло 33 травы, стронг. 5 капель капаем без эмульгатора, без растворителя в 100 мл воды. И Мочим грудь, спинку, подошвы, накладываем на лоб ХБшную тряпочку, смоченную в такой воде, и на запястье. Очень быстрый и хороший эффект дает использование геля двадцать 28 То же самое спинка, грудь, лимфоузлы, ступни, внутренняя поверхность бедра с обоих сторон. Понимаете, о чем я говорю, да? Внутренняя поверхность ядра. Можно... Здесь 28 эфирных масел и экстрактов. Эфирных масел и экстрактов трав. Работает замечательно. Но если вы считаете, что этого мало, вы выдавили на ладошку, так, чуть-чуть, пятачочек такой маленький, можно усилить, капнули туда одну капельку, одну. И опять в зависимости от возраста, одну капельку лимона или эвкалипта или если возраст позволяет то мяту можно все это смешать и этим промазывать тоже очень хорошо снимает это вот то что как раз говорила ольга Васильевна: пока мы ждем доктора это скорая помощь очень хорошая скорая помощь получается так теперь отвечаю на ваш вопрос младенцев ну, прежде всего, конечно же, нужно профилактировать и маму. Так, три месяца. У нас первый раз заболела, был полгода. В полгода мы давали ей одну капельку экстракта грейпфрутовых косточек. В три месяца, я бы не знаю, я бы не рискнула, наверное. Сейчас я вам покажу. Так, так. Так, сейчас я вам покажу для младенцев. Вот смотрите, для мамы делаем две иммуномодулирующие смеси на 30 мл базового масла. Вы теперь знаете, что такое базовое масло. Вот этот рецепт, не диктую из экономии времени, копируйте, переписывайте, смотрите как. Промазывайте свои лимфоузлы. Что получает ребенок? Ребенок получает от мамы необходимую иммунную информацию для преодоления вирусов. Это можно делать и для профилактики. У вас ребенок уже заболел. Можно до года сделать вот эти две смеси. Если заболел ребенок и температура там уже 38, вот она смесь лаванда, апельсин, фенхель. И добавляете четвертое масло, масло чайного дерева. Одна смесь. Вторая смесь пихта, лаванды, эвкалип и одна капля чайного дерева. Всего на 30 миллилитров базового масла, видите, вот, да, должно быть должно быть 6 капель всего масел. 6 капель. То есть это совсем немного для младенца. И промазывать также лимфоузлы, все почелюстные, подмышечками, грудь и спинку. Но три месяца там крохотуличный ребенок, там тремя каплями этого этой смеси можно измазать на все тело ребенка. Татьяна Ивановна, а с какого возраста, вы говорите, вот, младенцам? Вот эти смеси, с какого возраста младенцам можно уже? До года, ну, вот три, вот три месяца. С трех месяцев? Вот три месяца есть, даже был бы меньше, и я бы лично... Тоже бы рискнула, потому что в таком возрасте, если назначать будут ребенка антибиотики, и вот вы посмотрите, вот такая дозировка мизерная для младенцев или антибиотики, к примеру, как я гуляла недавно с ночкой на площадке и слышу, мама одной, второй рассказывает, так ребенок кашлял, пришлось ему делать ингаляцию с гормонами, ну, товарищи дорогие. Ну, как бы надо немножечко включать голову. И если ребенок болеет, в три месяца я бы вот эти эфирные масла, все равно бы вот эти композиции применила бы. Что бы я сюда бы еще добавила? В три месяца это черника. Черника, напиток черники. Одну капельку развели в чайной ложке тепленькой водички и споили ребенку. Для профилактики можно это, ну как бы мы начинаем чернику с одной капельки, второй день две капельки, третий день три капельки, тогда пол чайной ложки. Но когда ребенок болеет, я бы уже по одной капельке дала бы и три раза в день. Что это даст? Это если от температуры повышается внутричерепное давление, такое бывает, снимется внутричерепное давление, улучшает кровообращение мозговое. Это даст ребенку повышение сопротивляемости организма, там стопроцентная суточная потребность витамина D, а это иммунитет. Там много чего, там ну, море всего витаминов, не буду я их повторять, на прошлом эфире я вам это все рассказывала. Так вот, еще раз повторю для вас. Для того, кто задал вопрос, вот эти смеси только добавляете еще сюда чайное дерево. Две смеси для ребенка в обязательном порядке. Делайте и профилактируйте себя, пожалуйста. Башьте вот этими смесями свои лимфоузлы, и ребенок от вас что-то тоже будет получать. Это рецепты Александры Кожевниковой. Тут, прям вот сомнений, в них нисколько не должно быть. Это эти рецепты давал высочайшего класса специалист. Татьяна Иванович, а -а -а. еще все равно напомните, что врачи обязательно такому ребенку, потому что... Обязательно, да, я уже сказала, да, врач должен прийти обязательно. Но еще раз повторю, я об этом когда-то уже говорила, это решение принимает ответственность на себя лично каждая. Когда у нас заболела девочка, ей было 6 месяцев, врач обязательно пришла. Она послушала ее, назначила лечение. Я ей показала, чем мы будем лечить экстракты грейфрутовых косточек. Мы уже ей давали эти все промазки и она из-за того что мы отказались от ее рекомендаций через день пришла снова и она увидела, что ребенку лучше и сказала продолжайте я не призываю поступать вас также вы решаете на месте чисто индивидуально и э, врачу вы должны доверять так далее еще я в объявлении в нашем обещала рассказать про ангины. Про ангины. Немножко коснуться этого. При ангинах лучше всего использовать капли в нос. Да, вы там тоже сказали, что носик заложен у ребенка. Вы можете сделать капли в нос. На 10 миллилитров, только обратите внимание, что вот здесь написано, на 10 миллилитров это для взрослого, вот эти 6 масел, Лаван, чайный дерево, пихта, розмарин, мят, тимьян, по одной капли для взрослых. Видите, красным выделено, младенцам такой рецепт на 30 миллилитров и без мяты. Услышали меня? Без мяты и на 30 миллилитров. И по одной капельке, там младенцу такому не залезешь в нос, чтобы промазать. По одной капельке можно закапывать в нос. И сверху обязательно вы промазываете носовые пазухи. Тем же самым. Если у вас есть козье масло, козье маслом можете промазывать. Если у вас есть крем-тимьян, кремом-тимьян можете промазывать пазухи носа. И еще что хочу сказать. Ну ладно, сейчас сразу еще покажу вот этот слайд и выйду тогда отсюда. Мы говорим сегодня много про крем-тебьян, про козье масло. Вы видите состав этих продуктов. Состав просто уникальный, просто уникальный. Работает необыкновенно. Что хочу еще сказать. Тань, вид на меня? Да да, Танюш, да, да, Да, значит, смотрите, у детей, особенно у маленьких, слухоносовой канал вот очень короткий, и его выстилает одна слизистая. И если идет отек на слизистой носа, то есть вероятность, не обязательно, что это будет, но есть такая вероятность что по этой слизистой отек может прийти, воспаление этой слизистой может прийти в ухо. Поэтому вы работаете с носом, промазывайте пазухи. Сниму очки, покажу. Очень хорошо делать массаж, когда заложенность носа. Промазываете вот здесь лобные пазухи, между, вот тут между бровями, над бровями. Переходите сюда, хорошо надавливайте на косточки вот эти под глазами. Это гайморовые пазухи, на носовые пазухи. Уходите вот сюда далеко к ушам, перед ушами, за ушами промазывайте, возвращаетесь и так далее. Да, такому маленькому, может быть, такой массаж и не сделаешь. Но промазать пазухи носа за ушами, перед ушами – Обязательно надо. Причем, если капать в нос, если не течет из носа. Если течет из, нос, из носа, то лучше всего работают все равно вот эти промазки. Все равно вот эти промазки. Но ну, смотрите, я ушла и про... Сейчас вернусь, про ангина начала и ушла, прошу прощения. Значит, понятно, да? Обязательно уши, чтобы не получить еще и отит, обязательно. тем более, что уши тоже рефлекторные точки. Вы можете помассировать ушную раковину, вот так подергать вот замочки за ушей. Вот, то есть работать. Здоровье – это тоже наша работа. Вернусь, вернусь вот сюда. Про ангины. Капли в нос, значит, если болит горло, конечно, полоскать здорово. Причем полоскать очень здорово работает эликсир для полости рта. Там очень много эфирных масел. Даже ангина уходит от использования этого эликсира. На 50 мл теплой воды достаточно 2-3 капельки и полоскать горло. Очень здорово. Можно полоскать горло через эмульгатор, а вы знаете уже, что это такое, и чайным деревом, и пихтой. Очень хорошо шалфей, когда особенно садятся голосовые связки. Здесь тоже шалфей. И капли, если болит горло, вы зажали одну ноздрю, закапали капельку в другую, назничь, голову и втянули. Потом в другую. Конечно, маленьким детям этого не сделаешь. Хотя бы просто закапали, чтобы по задней стенке глотки капли туда стекали и санировали там все. Промазывать рукой, пальцем тоже это хорошо. Но вот это как бы не все дети соглашаются. Вот это будет хорошо работать. И аппликация на область горла можно лимфоузлы здесь что такое аппликация это не значит что там чего-то заворачивать закутывать вот два рецепта обратите внимание на 30 миллилитров это вот верхний рецепт это для взрослых а это вот деткам здесь деткам получается 7 капель на 30 миллилитров базы очень даже нормально две-три капельки капнули себе на ладошку уже готовой смеси на жирном базовом масле и промазывали лимфоузлы здесь и горлышко промазали и можно тепленьким шарфиком закрыть вот. очень хорошо работает причем обратить внимание для детей здесь есть розовое дерево здесь есть лаванда ладан тимьян все это противовирусное противоинфекционное но Лаванда, розовое дерево и ладан еще работают как антидепрессанты. Очень здорово они с этим работают. Это тоже надо, когда дети болеют. Тем более и психоэмоциональное состояние должно оставаться на высоком уровне. Вот, еще есть какие-то вопросы? Ну, как бы все. Вот я хочу сказать еще. Добавить такое, что э, все наверное, со мной сейчас согласятся, что наши э, внуки, в отличие от нас, смотрят вот эти вот мультики, которых просто ужастики одни. И дети боятся. И, кстати, иммунная система у них очень падает от этих наших мультиков. Поэтому вот когда мы добавляем вот эти масла, апельсин, лаванда, ладан, они очень убирают хорошо вот эти страхи детские. Особенно, когда я сейчас напомню еще, когда мы делаем массаж стоп детям. Дети становятся ночью спокойнее и уже не вскакивают и не плачут, что страшные какие-то чудики им приснились. Вот. Так что вот это тоже на вооружение. Эти эфирные масла очень хорошо помогают убирать эти страхи. Вот здесь пишут, полоскание первое, что рекомендую, всегда работает отлично. Да, конечно, всегда работает отлично. О чем я еще не сказала? О том, что выходя из болезни, вот эти все процедуры, о которых мы говорили, резко сразу бросать нельзя. Потому что остаточные явления, они все равно там где-то в организме у нас остается что-то очень хорошо на реабилитацию работает иммунфит если допустим с двух лет там определенной дозировки конечно иммунфит просто уникально работает как для профилактики так и для реабилитации а вот в этих двух случаях он даже работает лучше чем во время болезни во время болезни можно его использовать конечно тоже будет работать. Но реабилитация и профилактика просто уникальная вещь. И далее, когда я же сказала, что каждые два часа мы делаем микроклизмы, промазки, и мы снижаем количество процедур в зависимости от состояния. Когда температура устойчиво пошла вниз, она может быть и три, и пять дней. Все зависит от того, какой вирус вселился и пошла устойчиво вниз, то мы еще пару дней микроклизмы делаем, уже два раза в день, утром и вечером. Ну, можем иногда и в обед, но достаточно утром и вечером. И промазки вот эти мы тоже снижаем до трех раз в день. И промаски вот эти оставляем надолго. Просто уже потом меняем смеси, берем менее концентрированные где меньше капель эфирных масел на то, же, на то же количество базового масла. То есть переходим на профилактическую дозировку. И тогда, когда ребенок на ароме, когда ребенок на натуральных витаминах, он выходит из болезни как бы обновленной. У него даже как-то был такой случай у нас, женщина одна говорит, у ребенка поднималась температура до 40 градусов, но она лично обучалась у Александра Кожевникова, и она все-все это знает, и она все равно на роме из этого выходила под ее руководством, конечно. И говорит, вы не представляете, мне кажется, она мыслить по-другому стала, девочка эта. Мне кажется, у нее высказывания другие, какое-то обновление организма. Произошло. Поймите меня правильно, я не призываю вас отказаться от докторов. Доктора нам обязательно нужны, но мы рядом с ними должны обязательно поставить. Спасибо большое, Татьяна. И спасибо большое вот за эти реплики, особенно важные, потому что мы часто проигрываем на таких простых вещах, чтобы сразу ухватить, да, ну, профилактика профилактикой. Но если вдруг ты что-то почувствовал мгновенное, да, или заметил в своем ребенке, как можно быстрее начать что-то делать. То есть пока доктор не приехал, пока мы вызвали, пока он доедет там, или пока мы дошли до дома, вот что-нибудь обязательно сделать сразу. Это первое, что вот я для себя всегда делаю вывод и обращаю всех внимание. И вторую реплику, то, Спасибо большое, чтобы если уже отлегло и ощущение, ну вроде бы все уже хорошо, все нормально, мы резко бросаем и потом не дай Господи, если через какое-то время, потому что болезнь еще остается, она может возобновиться, а второй раз это обычно сильнее. Вот здесь вот несколько дней еще оставить вот это лечение до более устойчивого результата. Ну, то есть, вот какие-то такие вот вещи, которые вроде бы понятны, вроде бы э, такие ясные. И еще, вы знаете, что у нас сегодня был разговор с одной девушкой, которая сказала, ну, что мы будем рассказывать людям о каких-то рецептах, которые они и так знают? Я вам могу сказать просто о себе. Да, я думаю, что многие такие. То есть, когда со стороны... Я могу очень быстро включиться, сконцентрироваться и дать какие-то рекомендации, а ты вот сделай вот это, вот это, вот это. А, да, конечно. Когда дело касается себя самого или твоих близких, ты не сразу включаешься, то есть ты теряешься и иногда просто не понимаешь, как вот, что правильно сделать. И вот здесь, если тебе кто-то напомнил, я всегда крайне благодарна и всегда говорю, ой, ну надо же, как, как я могла это забыть? Ну, вот как-то так. И последнее, чем я хочу завершить нашу сегодняшнюю встречу, ребят... Больше хорошего настроения, больше радости. Ни одна, болезнь, ни, ни одна болезнь не любит печаль, потому что печаль и болезнь – это прям такие две спутницы. И нам надо разбить вот этот тандем болезнь-печаль э, радостью, хорошим настроением, хорошими фильмами, хорошими книжками. Э, правильно Танечка сказала – мультфильмами, старыми мультфильмами, какие… Э, Какие, ну, более радостные, да, с хорошими песенками и так далее. Вот чтобы наполнить свой дом как можно большей радостью, несмотря на то, что бы там ни происходило в мире или на улице или где угодно я вам желаю оставайтесь здоровы еще раз прошу вас пишите пожалуйста вопросы если здесь присутствуют люди которые не знают что такое вивасан потому что мы когда рассказываем мы забываем что здесь есть люди которые не знают что такое вивасан Вивасан это компания швейцарских заводов Это продукция натуральные растительные происхождения не генномодифицированная без парабенов, без консервантов и так далее. Но это отдельная тема. Но э, на сегодняшний день одна из самых лучших, я уж не говорю о шлицарском продукте, который э, все знают, что это один из лучших в мире здесь ничего доказывать не нужно оставайтесь здоровы будьте радостны будьте счастливы несмотря ни на что и приходите в следующий раз если у вас есть вопросы мы вам ответим с удовольствием если вы еще с нами не знакомы нажмите кнопочку внизу и заполните анкету мы тоже с вами свяжемся и если есть вопросы для своих тех людей которые вас пригласили для ваших друзей Обращайтесь к ним э, или к нам. Спасибо вам большое за внимание. Всего доброго. Спасибо всем.